Подскажите, пожалуйста, если у меня нарушено обоняние после болезни уже два месяца, это может быть причиной неприятного, непо непонятного восприятия стихии Земля, вроде погружаюсь, но не могу полностью ее ощутить. Нет, коллега. А, обоняние у нас связано с работой со стихией воздуха, с работой со стихией Земля у нас связаны вкусовые ощущения. А, то, что сегодняшняя болезнь, имеет отношение к потере обоняния, является символикой, это всего лишь символ, да? у нас есть, в физическом мире а, проецируется то, что происходит в, ми в мирах более высших, в информационных, например, мирах. И вот в информационных мирах, конкретно в ментальном пространстве, там где владычество стихии воздуха, а, и конечно же проекция идет и по легким, и по сфере всех респираторных проблем, которые сейчас с этой, с этой болезнью пришли в нашу жизнь, не является ничем другим, как сигналом окружающим людям, что в информационном пространстве у вас, люди, большая беда. Настолько большая беда, что сознанию людей проще подгрузить вирус в виде драйвера, который отключит у них информационное восприятие, отключит обоняние. На физическом теле это выглядит как отключение обоняния. Воздух отравлен. Воздух это информация, в нашем мире воздух это информация, он отравлен ложной информацией, неправдивой информацией, информацией, которая никакого отношения к действительности не соответствует. Это как углекислый газ в воздухе, да? он должен быть в каких-то определенных долях процента, он должен быть. Им питаются растения, да? это естественная э, функция выхода испарений ненужных испарений земли и всего живого, что здесь присутствует. Но когда это СО2 превышает предельные нормы, начинается отравление, отравление пространства. СО2 в химическом плане означает отравленный воздух. А в информационном плане означает отравленную информацию, то есть информацию ложную, не соответствующую действительности. Есть правдивая информация, символ ее кислород, есть информация туда-сюда, это символ ее азот, а есть co 2 углекислый газ. Это лживая информация и всего должно быть немножечко. В своих пропорциях, чтобы жизнь была, чтобы поддерживать жизнь, чтобы огонь был, а огонь будет при определенном количестве кислорода в воздухе. И вот когда эта пропорция нарушается, когда co 2 становится действительно много, не столько физически, сколько информационно, вот тогда наступают определенные проблемы, проблемы с дыхательными, возможностями людей, в том числе, символ того, что мы не чувствуем запахов, это говорит о том, что сознание выключено, просто выключено этим вирусом, чтобы вы не воспринимали своим разумом лживую информацию, чтобы вы ее не отличали, она для вас ядовита. Это как выключить датчик в сознании, который не будет сигнализировать, что в этом мире жить невозможно, что этим воздухом дышать нельзя, что такую информацию употреблять нельзя. Все, что сейчас происходит, это символика о том, что за последние несколько лет информационное пространство стало невыносимо лживым. Настолько лживым, что его нельзя больше употреблять. Нормальному живому человеку его употреблять нельзя. Вот ваше состояние, как конкретно после этой каверзной болезни, Поганый, говорит о том, что в вашем сознании происходит именно то же самое. Либо психика совсем с ума сойдет и просто выключится вместе с физической жизнью, либо выключится датчик, чтобы вы просто на него не реагировали. Вот такая вот история. Впрочем, о ковиде и всех этих гадостях мы будем еще с вами безусловно говорить.